Привет, я Алексей из компании Latitude. Извините за внешний вид, собачка хозяйская немножко меня уделала. Это терраса, открытый навес с террасными ограждениями белого цвета. Чем интересен именно этот объект, кроме того, что он белого цвета, это то, что сделали горизонтальные балясины, часто поставлены столбы, столбы вмонтированы непосредственно на керамогранит, на основу, которая была уже у клиента. Ограждения эти состоят из элементов, сделанных из древесно-полимерного композита. Это современная замена дерева, долгое время не требующая покраски, ухода, пропитки антисептиками и прочих заморочек, связанных с деревом. Эти ограждения состоят из трех конструктивных элементов. столбы перила и балясины, которые собираются в, ну, практически в произвольной форме. Крышки столбов в данном случае применены пластиковые, но есть варианты и из такого же древесно-полимерного композита. Основания столбов оформлены ну, такими юбками пластиковыми, которые скрывают металлическое основание. Такие светлые ограждения, белые ограждения отлично подходят, когда у хозяев белая дверь, Белые стеклопакеты, подшива кровли или навеса белая, белый водосток. То есть все это отлично сочетается в экстерьере дома, особенно если стены коричневые из клинкера или из кирпича. Спасибо за внимание. Приходите в Латитуда, мы вам сделаем и такое ограждение, и можем еще круче даже постараться.